Здравствуйте, подписчики моего канала. Хочу вот поговорить про вот этих вот красавиц. Вот она. Снежинка. Иди, Снежинка. Вот она, Снежиночка. Вот он, Вредина. Никола. Наезжает тут на всех наезжает, О, прихорашивается. Вот Снежиночка, тоже хорошая девочка очень, добрая, не шугливая, не то что вот этот вот товарищ. Вот они мне снесли яичко вот. такое вот яичко. У нас несут господа. Вот оно. Вот они такие красивые все Все, вот этот старика Замучили. Он маленький, по сравнению с Никовой Васек слабоват. Его вот девки долго. А, а, а. О, услышал, про него заговорили. Он теперь тоже хорохоется. Вот занеслись, сейчас я им специально сделал освещение побольше И через две недели они мне занеслись Будем смотреть какой оплот у них Все, всем пока!